Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный. И в своей следующей лекции я расскажу о новых нормах законодательства о защите персональных данных, появившихся в 2022 году и установивших правила экстерриториальности такого законодательства. Смотрите на видеоконсультант.